Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания «Рустехпром». Мы 15 лет на рынке. Очень развитая инфраструктурная сеть филиалы во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовый аппарат «Атолл-90F» и программирование даты. Для программирования даты на кассовом аппарате «Атолл-90F» необходимо закрыть смену. Из выбора набираем комбинацию 3, 3, 0. Итог. Цифра 3. На экране появится дата. Вводим необходимую дату. Нажимаем клавишу с двумя нулями и клавишу RE. Дата была изменена. И напоследок, помните, обслуживаясь компанией «Рустехпром», вы получаете не только качественный сервис, но и круглосуточную техническую поддержку ведущих специалистов по работе с контрольно-кассовой техникой. С вами был Дмитрий. До новых встреч!